<связывая> За моей спиной один из символов Сандаи, Хикарину Пэдженто. Одна из наших главных улиц Джазенджи расцвечена миллионами огоньков. Люди выходят, чтобы пройтись по ней, пофотографироваться на ее фоне, может быть, купить что-нибудь в базарчике э, рядом. Работает целый декабрь, сегодня у нас уже 31 декабря, завершающий день, и как видите, огромное количество людей собралось сегодня на завершающий аккорд праздника. Хикари Not впервые был устроен в 1986 году силами волонтеров, которых огорчал тот факт, что главная улица Сендая, Джозен Дори, зимой выглядит как-то безрадостно. Сендай называют Моринумияко – лесной столицей, и хотя в основном этот титул заслужен общим действительно впечатляющим количеством лесов и лесопарков на территории Сендая, аллея из дзелькв на Джузенджидоре в самом центре Сендая куда более доступна для гостей города. Но зимой, когда листья зельков попадают, аллея теряет значительную часть своего очарования. Что ж решили жители Сендая? почему бы не превратить нашу столицу на время зимы в столицу звездного света тем более, что главный летний праздник Сандая ⁇ Танабата. День, когда встречаются небесные возлюбленные орехимы и Хикобощи. А встречаются они как раз над дорогой света, над мечным путем. Мероприятие оказалось невероятно популярным, и его стали устраивать каждый год. Вскоре и другие города Японии, например, Ниигата и Кумамота, последовали примеру Сандая и придумали свои собственные зимние иллюминации. Hikari Note организуется силами жителей Сендая. Непосредственную работу по подготовке мероприятия ведет специальный комитет, а бюджет формируется из пожертвований. Жертвуют как рядовые граждане, так и компании. Например, процент выручки некоторых джидохамбайки автоматов по продаже напитков уходит на поддержание традиции. Так что если звезды по-прежнему зажигают каждый год, значит это кому-нибудь нужно.